Солодезной воды. Вот лосяра ходил, блядь, нихуя копыта. И туда, и сюда. Вот, вот. я ходил, вот пальцы нахуй. Где? Туда я брал. А вот. Ну. ну вот лапка. Ребятишки, а вот копыта нихуя. Смотрите, копыта с моим сапогом сравнивайте, друзья. Ебать уже и хуя, мостик. Охуенно, я говорю, тут дорога будет. Вот она речка, а как называется река, где Дорога-то вообще хуевая. Вот он ходил. Ну небольшой. Ну, небольшой. Там мы, наверное, заедем. Вот небольшой. Конечно, заедем. С чем мы не заедем-то? Там размыто было, -то. Вот такие вот дела. Продолжаем путешествие. Две палочки на батарейке.